Простое зарядное устройство для свинцовых герметичных аккумуляторов можно изготовить самостоятельно, применив за основу регулируемый стабилизатор напряжения и тока l 200 Регулировка выходного тока до 2 А позволяет использовать микросхему без дополнительных транзисторных ключей в устройствах для заряда малогабаритных свинцовых аккумуляторов напряжением 6 и 12 А. Внутренние структуры микросхемы содержат защиту от короткого замыкания, термоконтроль, защиту от перегрузки, защиту от перенапряжения, мощный выходной транзистор, а также автоматическое ограничение тока в конце заряда аккумуляторов. Для самостоятельного изготовления зарядного устройства требуются следующие компоненты. В первую очередь интегральный стабилизатор М200 и его немногочисленные элементы в обвязке. Подстроечные резисторы для установки выходного напряжения для каждого типа аккумулятора 6 и 12 вольт Набор резисторов для установки соответствующего тока заряда. В качестве переключателя использован галетный переключатель. Стрелочный индикатор индицирует ток заряда. Основными элементами питания являются силовой трансформатор, диодный мост на ток не менее 2 ампер и конденсатор фильтра.